Основатель и руководитель информационно-аналитической компании, но не корпорация Северный Ветер. А вы где находитесь, Северный Ветер? Владимирский центральный вечерный. Нифига Нортешинд. Я сын лейтенанта Шмита. Докажите. Нету доказательств. Тогда ты втираешь мне какую-то дичь. И в это время ее одолевали звонками восемь раз. С какой целью они звонят? Дискредитировать власть, поссорить врачами, Оговорить а всех и вся. А вы как относитесь к Антону Николаевичу Булгакову? Вы с ним формальную группу входите? Какую? Дети страдают, а, а, а вас какие-то секты интересуют. Саботируя органы власти. Он тебе пытался вменять саботаж. Вы э, меня хотите спровоцировать? Дестабилизация работы государственных органов. Он сплотную сотрудничает вот этими с органами? Вам это о чем-то говорит? Конечно, провокация. Не нужно меня провоцировать. Вы кто вообще такой? Зайдите в YouTube и вы себя там увидите. Так как вы не чистоплотный а журналист. На дороге нашли, что ли, или где? В разберемся. заикался, ты Это ваше право. Ну и держал. все, до свидания. Все. до свидания, не упокоив. И не нужно меня провоцировать. До свидания. Люди. Это бизнес, ну.